Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И сегодня мы готовим для себя на зиму аджику со сливами и с яблоками. Мы очень любим аджики, потому что это соус, его можно есть с супом, со вторыми блюдами, с макарошками, с котлетами, с чем хотите. И сейчас мы приступаем готовить эту аджику. Этот рецепт у меня очень старый, из моей старой проверенной книги. Количество ингредиентов, все, что у меня сейчас стоят на столе, я вам пропишу под видео, чтобы вы точно знали, что я приготовила, чтобы не перечислять. И вооружаемся хорошим настроением и перекручиваем все продукты. Перекрутили чеснок и петрушку и отставляю это в сторону, потому что я буду это добавлять в конце вашего. Лук перекрутила, сложила в кастрюлю. Яблоки перекрутили, тоже отправляем в кастрюлю. Сейчас будем перекручивать перец. Сейчас горький перец добавим сюда же. Сливаем перец в кастрюлю. Перекручиваем сливу. сливу в кастрюлю, сливаем помидоры. Все, я все перекрутила и теперь ставлю это вариться. Перемешаю, конечно же, у меня получилось 6 литров пока уварится. И как раз я добавлю вот эту зелень в конце. Ребята, запахи, сами представляете, как тут все вкусно пахнет. Когда будете готовить аджику, вот Перед тем, как она закипит, вы обязательно все хорошо помешивайте, чтобы у вас не прилипло к дну. Проварилась у меня аджика 2 часа. Кладу я в нее чеснок с зеленью. Кладу сахар, высыпаю сахар. Соль. Наливаю масло и выливаю 9% уксус. Перемешиваю все. Кстати сказать, варилось у меня все это при открытой крышке. Банки я стерилизую в духовке при 100 градусах. Крышки я варю в кастрюльке. Достала банку горячую из духовки. Достаю крышку горячую и закручиваю. И вот таким способом я закрываю все банки. Из данного количества продуктов у меня получилось 6 литров примерно. Это я оставила для нас покушать, это я закрыла баночки. Сейчас я их закрою во что-нибудь тепленькое, чтобы они остывали под шубой. Ежели вы не любите острое, можно столько горького перца не класть, сколько я пропишу под видео рецепт. Кладите там сколько? Один-два стручка. И всем приятных заготовок. Смотрите, какая джика густая. Заготовок без бомбажа. И я думаю, мы увидимся. Всем пока-пока. До новых встреч. Ребят, сейчас мы будем пробовать аджику. Мы ее уже попробовали. Вы знаете, она очень вкусная. Она остро-сладкая. Если кто-то не хочет столько остроты, не кладите столько перца. Она мне очень нравится. С колбаской и с хлебушком. Она прекрасна. Всем привет. Я уже, конечно, попробовал, сижу, у меня вокруг по губам и во рту горит все. Ну, знаете, такое жжение приятное. Таджика мне нравится тем, что она, вот когда ее кушаешь, она одновременно как бы нежная кажется и острая. Такие такие интересные ощущения. М -м -м. Она и без мяса хороша, и с мясом хороша. Всем пока.